Всем привет! Сегодня мы построим механизм для бесконечных прыжков. Спасибо большое моему подписчику Антону Бутону за этот лайфхак. Сейчас я вам покажу, как его построить. Плючики отключаем, анчорит блок и ставим деревянный блок. Теперь ставим пружинку. Далее встаем на эту пружинку и сверху этой пружинки ставим стульчик. Теперь удаляем нижний блок. Все у нас прицепилось, теперь мы можем прыгать и в прыжке делать еще один прыжок. И так до бесконечности. Можно все это скрыть. Все готово. И теперь, когда мы прыгаем, мы можем прыгать еще раз, еще раз, еще раз. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем пока.